Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты Роскошных Волос. Сегодня я расскажу вам о пяти способах, как нам сделать классный прикорневой объем. Потому что такая проблема существует у многих, и у меня в том числе. А мода сегодня диктует нам большие пышные прически. Так что же делать? Самый простой способ, и всем вам известно, называется он начес. Например, вот здесь мне нужен объем. 3-4 пряди, и каждую из них начесываю тонкой расческой. И затем заливаю лаком, если мне нужна такая прям хорошая стабилизация и надолго самый простой и старый способ для придания прически прикорневого объема. Если сказать честно, то такой способ подходит только обладателям густых волос, потому что редкие волосы не перекроют начес, и стоит подуть ветерку, как сразу начес станет видно, это не очень красиво. А при жирных и толстых волосах этот способ тоже не очень хорош, потому что быстро теряется объем. Вот у меня тоже достаточно толстые волосы, и начес у меня держится очень-очень мало. При всех своих достоинствах, этот вид создания объема у корней для меня лично имеет один огромный минус. Называется он запутанные волосы. Очень сложно расчесать, особенно если делаешь какую-то все прям прическу очень очень объемную, то потом намучаешься, вырвешься половина волос и половина обломается. Следующий способ требует определенных навыков, но и специального Агрегат, называется он гофрированная плойка моете голову, сушите ее феном, укладываете выбираете место, где вам нужно создать объем дальше у корней вы прикладываете гофрированную плойку и последнюю прядь если вам не нужен эффект гофры на волосах то вы ее не выпрямляете, а просто кладете сверху на самом деле с помощью гофрированной плойки можно сделать объемы на всех волосах действительно круто работает но единственное, что термообработка портит, вредит волосам такой вид придания объема также больше подходит тем, у кого редкие волосы ведь даже если на вас подует ветер и прическа немножко изменит свой вид, то там будут всего лишь такие завитушки, это никого не раздражает и выглядит абсолютно нормально, в отличие от начесов способ третий тяжелая артиллерия давно уже появилась в магазинах специальная пудра для придания объема по сути это тот же самый сухой шампунь только с фиксацией меня здесь столкнулась с такой проблемой то есть укладочные средства дорогие дорогих марок профессиональных марок которые используют мастера в салонах когда делают прически да они работают круто и такой объем действительно держится но стоит дорого а вот те которые масс-маркет недорогие пудры для объема волос вот это вот по моему вообще полный обман и я не заметила разницы ну, по крайней мере все те пудры которыми пользовалась я, они по сравнению с профессиональными очень сильно проигрывали. Здорово, что очень просто такую пудру использовать, она достаточно долго держит объем, но я имею ввиду профессиональные средства, и также волосы не портятся. Следующий способ, который я никогда не использовала, просто потому что я не справлюсь сама, это очень сложно для моих волос, у меня их очень много, поэтому может быть он подойдет вам. Называется он плетение кос то есть мы на ночь встаем отмеряем себе часа два свободного времени и начинаем у корней плести косички 4 по 4 5 сантиметров ну желательно брать не очень толстые чтобы лучше был объем чем вы тоньше заплетете косичку тем больше объем у вас будет это действительно можно себя тя тянуть тернур сделать при помощи такого способа и он достаточно хорошо держится и не портит волосы единственное что вам нужно выдержать это, это очень тяжелую ночь с этими косичками на голове в общем способ достаточно рабочий но Сложный Любая девушка знает, что существуют вот такие вот гаджеты для придания объема Единственный минус у них, в принципе, они ведь не портят волосы, ими достаточно легко пользоваться Но минус в том, что они подходят только для прически То есть, если я хочу сделать объем на распущенные волосы, при помощи таких валиков у меня это не получится А в других случаях сделать Здесь такие классные, знаете, как было модно, вот такие всякие штуки, все это вот при помощи кизоколок можно. И к тому же подобные валики стоят совсем недорого, так что найдите те, которые подойдут именно вам. У меня есть вот такой вот валик и вот такой наборчик. Тут их очень много, можно вавилоны на голове делать, очень большое количество причесок. Как всегда, есть один минус, очень мало толковых людей, которые могут объяснить, как этим пользоваться, поэтому до всего доходишь сама, но... После 10-й тренировки, в принципе, что-то хорошее может и получиться. Так что, вот такие штуки можете использовать, если вам нужны прически. Хотя, сейчас, конечно, заморачиваться с такими историями каждый день не вариант. Но на выходные, почему бы и не? Задавайте объемные прически. Я думаю, что при помощи всех тех средств, которые мы сегодня с вами описали, у вас это обязательно получится. Ну, а с вами была Анастасия Мадейра. И я надеюсь, что это видео было вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Секреты Роскошных Волос. И до встречи в новых видео. Пока-пока.